чтобы рассмотреть комиссию жалобы Даша? Да, да. Ну, смотрите, член комиссии право освещать голоса, он имеет право перед комиссией поставить вопрос о рассмотрении жалоб. Угу. Ну, давайте. Там сейчас пока избирателей нет, как раз заседание Все, это, можно провести. Хорошо, mm. мы сейчас подготовим эти решения. Ага. Хорошо. Как, через сколько времени Вы можете нам? Да, потому да. что мы уже акт составили после уже. После окончания выборов, потому что в данный момент комиссия занята работой. Ну, ни одного избирателя нет на, на участке? Комиссия занимается работой. В данный момент она предоставить этого не может. Ага. Отрывать комиссию я не буду, молодому человеку я не отказываю. Да. Молодой человек получит полный комплект документов, да. которые он хочет после окончания выборов. Смотрите, дело в том, что... Закон Согласно. не регламентирует. Написано. Немедленно в день голосования рассматривается. Мы... Немедленно в день да. голосования. В данном мы видим, что отсутствуют избиратели у нас на участке. Да? Да. И вы при этом отказываетесь рассматривать обращение члена комиссии с правом совещательного голоса течение... о обращении другого члена комиссии с правом совещательного голоса. Отказываетесь. Я Поэтому Нет, я, мы, я в числе прочих визирую это в виде акта. Он отказывался или не отказываюсь. А? Да? Я не шо? Шо, я шо, Он отказывается он, визировать он жалобы? Говорит, нет, я не, не отказывается. Сейчас. Сейчас, сейчас они отказывают. Да. Вот и все. Ну, он ушел. Он просто сбежал. Да? <з nukevich> просто наш председатель просто